Ну и вот то, чем мы сейчас занимаемся и будем в следующем году активнее заниматься, наш проект, мы называем это «Цифровой помощник механика». Тоже может быть для вас интересно, в чем посыл наш на сегодняшний день. Вот это вот наш коллега, то есть не цифровой механик, я думаю, что вы сами подтвердите, он принимает решения часто, исходя из своего опыта. То есть какой-то экспертной оценки, какого-то мнения, каких-то прошлых а, ремонтов, которые в голове у него. То есть он и решения разных нет цифровых механиков, они будут разные для одинакового, например, отказа, что он там думает. Идея в том, что попытаться действительно сделать приложение или там сервис, цифровой механик, который может пересчитывать комбинации вот эти дефекты, последствия и предлагать более оптимальное решение с точки зрения, ну, чистой математики. Что дешевле, что выгоднее, что меньше, что больше, что, то сказать, быстрее, да, с точки зрения текущего ограничения. Вот инструментарий, это вот цифровая механика, он такой обширный. Были вопросы там до этого нашего мероприятия, где там место мест систем где место СУТТП. В общем, эти все системы, с точки зрения наших пониманий, они являются инструментом предварительного сбора данных об оборудовании и СУТП, и стационарной системы диагностики и приборы учета, они поставляют информацию для этого цифрового механика. У него в голове есть некое, ну, в голове, жестко, на жестком диске загружена общая какая-то алгоритм принятия решений, алгоритм решения задач, есть данные по оборудованию, ну, и какие-то вот сценарии внешние, там, цены на сырье, цена на ресурсы какие-то, да, он их может держать в такой, как, как, как инструмент обработки данных. Какие навыки ожидаются от, этого, от цифровых решений вообще и от этого механика в частности? То есть мы часто говорим слово «оптимальная стратегия» или «оптимальный порядок сборки-разборки агрегата». Вот мы сейчас хотим заложить эти наши эмоциональные скажем так, желания в навыки этого самого цифрового механика. Ну, здесь они такие общие и некие первые заготовки, некие первые результаты, как этот цифровой механик может выглядеть, мы уже там делаем. В частности, вот так может выглядеть оптимальный жизненный цикл какого-то объекта, то есть именно те периоды, когда нужно делать воздействия, какие воздействия, в каком объеме сколько они стоят, рассчитаны исходя из надежности оборудования, компонентов по данным завода-изготовителя, либо данным по эксплуатации. То есть это некий реально оптимальный бюджет с точки зрения рисков и КТГ по годам, которые действительно достижим при этом уровне риска. Опять-таки это сделано без участия, скажем так, человека, без мнения механика, только по данным из информационных систем. Собственно, я там показывал ранее, вот эта кардиограмма пила отказов или рисков отказа компонента, она нам дает инструмент расчета оптимальной точки воздействия для каких-то вот компонентов этого объекта. Это наше, как бы, наше решение уже это умеет делать, мы сейчас боремся за качество исходных данных. В этом является самая большая неопределенность, где взять наработку, где взять э, текущие так сказать, отказы, которые были в прошлом, э, чтобы их заложить в модель. Но так или иначе, эта модель работоспособна. Времени замены, там самосвал в данном случае был, то есть как посчитать оптимальность замены самосвала с учетом стоимости того, что он перевозит, и стоимости запчастей, из которых состоится вот эта замена, плановый ремонт его агрегатов. Ну, наш цифровой, скажем так, он еще не механик, а такой пока младенец, он уже пытается это делать. Ну, и опять-таки для системы. в самом начале говорили, когда у нас есть сложные технологические системы, и место этого объекта в системе может определять его, ну, требования к его надежности. Так вот, и тот же самый самосвал или экскаватор, они имеют разную ценность в этой системе, соответственно, это учитывается при выборе оптимальной стратегии, и, соответственно, это можно посчитать, а, что нам будет Чтобы экскаватор поставил на плановый ремонт, либо, либо один из самосвалов. Какие будут риски отказа этого объекта, либо того. Ну и самое, так сказать, то, что, что мы называем автопланирование, что действительно можно научить его планировать бюджет, именно в деньгах, прямо с точностью до рубля, с точки зрения оптимальности. Не с точки зрения каких-то мнений, а что нам оптимально по критерию риска. Вот. Есть разные методы и подходы к этой задаче. Опять-таки, вы как потребители ремонтов, наверное, этим не занимаетесь, но вот вокруг... Вокруг вас происходят некие работы по поиску алгоритмов оптимальности этих вот решений, менять или ремонтировать, когда менять, на что менять. Это реально математический аппарат, есть системы математического моделирования. Я думаю, что в ближайшие там, пять лет вы увидите много решений ну, без участия человека. Не только у нас, но вообще в рынке, на рынке этих решений. А иначе зачем? То есть наша система АСУТАИР собирает данные, Системы диагностики данные по отказам, по состоянию. Приходит механик и начинает это все анализировать. Но механик именно такой живой пользователь. И постепенно люди, которые давно реализуют такие проекты, они закапываются в этих отчетах, в этих данных. Они нас просят, дайте нам помощника, дайте нам Алису для механики.